У нас есть своя школа итальянского Папа Итальяна, но многие студенты вот мечтают все-таки поехать и учиться итальянскому в Италии. И поэтому вот хотим познакомиться с нашим партнером, который действительно вот предоставляет онлайн занятия и, и оффлайн занятия по итальянскому языку. Здравствуйте, Татьяна. Вот, включайте звук и поступайте. Сергей. Приветствую всех. Меня слышно? Да, да, да, вас хорошо слышно. Можете начинать и да. Так, я могу начинать презентацию, да? Да, да, да, нажмите там. Сейчас вот мы отключим Дмитрий свой экран. Ну вот, вы можете начать эту презентацию. Хорошо. Что сейчас одну секундочку, извиняюсь. Mm -hmm. Я в детстве был сам в Италии пять раз, прямо влюблен в эту страну. Я потом взрослым уже ездил на отдых туда и тоже учил итальянский язык. По-доброму завидую тем, кто может это еще сейчас сделать. Да? Будете сейчас демонстрировать экран? Рай? Да, конечно. Меня слышно, все видно? Да, слышно вас. Видно, экран, да? Экран не видно, вас видно. Экран пока вы еще не включили. А вот сейчас уже видно. Угу. Видно? Да, видно, и вы начали презентацию. Там. Все, начинаем. Еще раз всех приветствую из Италии. У нас уже во всем началась весна, тепло и хорошо, и мы надеемся, что скоро все эти ковидные ограничения будут сняты, и мы снова сможем возобновить наши занятия и в школах, а не только онлайн. Наша школа, школа Леонардо да Винчи, одна из самых известных частных языковых школ в Италии, то есть ее знают многие. Мы работаем уже почти 40 лет, преподавание ведется в самых красивых городах Италии. Сейчас быстренько пробежимся. Флоренция – это мечта многих, колыбель возрождения, монументальный город, который хранит огромное культурное наследие. Молодежный Милан – международная столица моды и дизайна, центр культурных событий международного значения и город светской жизни. Рим – это город, где монументы древнего Рима соседствуют с произведениями современного искусства, где духовная жизнь, религия, Ватикан соседствует с неутихающей мирской жизнью. Виареджо это морской город, очаровательный курорт в центре Тосканской ривьеры. Здесь можно изучать итальянский язык, очень удобно совмещая его с отдыхом на море, прогулками, загородными поездками. Город известен своим карнавалом, он не только в Венеции, как оказывается, и музыкальным фестивалем имени Пучини. Виареджо расположена школа-партнер нашей школы Леонардо Доминчес, с которым у нас давние дружеские и тесные отношения. С этого года у нас появляется новое направление. Как раз вот буквально в мае об этом будет официально объявлено на всех э, каналах школы. Это Турин, столица региона Пьемонт. Кроме того, Турин – это первая столица Италии. Об этом, кстати, мало кто знает. Это город красивейших архитектурных комплексов, университетов, студенческой жизни, вкусного шоколада и футбольного клуба «Ювентус». Кто болеет за футбол, тот знает. Теперь перейдем к нашим курсам. Курсы школы могут быть разной длительности, от одной недели до года. То есть тут мы понимаем, что э, можно приехать на короткий курс языка, совместив его с отдыхом в Италии, например, э, на 2-3 недели. В зависимости от ваших задач и целей мы помогаем подобрать нужный курс. Начинающие изучать итальянский с нуля могут приехать, и раньше приезжали, когда не было всех этих ужасных ограничений, по обычной туристической визе. По этой визе можем находиться в Италии до 90 дней и, соответственно, вы успевали за это, за это время пройти до 12 недель курса. То есть этого достаточно, чтобы получить, например, базовый уровень, например, А2, который в дальнейшем, в дальнейшем вам рекомендован, если хотите приехать на более длительный курс. Курсы от 12 недель до 48 недель считаются уже продолжительными, и они рекомендованы для тех, кто уже изучал раньше итальянский язык, имеет справку с предыдущих курсов с подтвержденным уровнем хотя бы А2-Б1. То есть это не обязательно официально сданный экзамен, это достаточно именно справки с предыдущих курсов в аккредитованной школе, чтобы было подтверждено, что вы проходили обучение. Это повышает шанс на успешное получение визы. Но мы всегда, конечно, рекомендуем перед записью на длительный курс связаться с консульством Италии в вашей стране и уточнить правила и требования учебной визы под языковой курс в частной, то есть коммерческой языковой школе. Потому что эти правила регулярно меняются, причем особенно в этот период мы все знаем, что действуют ограничения. Значит, На этом слайде представлены наши основные курсы, это интенсивный курс или вечерний курс part тайм Интенсивный курс – это прямо ежедневное такое полное погружение по 4 урока в день, получается 20 уроков в неделю. То есть если вы хотите хорошего результата, это вот то, что надо. Такой курс может быть дополнен еще индивидуальными занятиями, либо или, или в группе, или индивидуально, Вечерние курсы «Парт-тайм» это для тех, кто не хочет все время посвящать занятиям, кто хочет больше гулять, может быть и посвятить время экскурсиям, то есть занятия два раза в неделю. Такие курсы проводятся у нас сейчас не только он-сайт в наших школах, но и онлайн. То есть это тоже очень удобно для тех, кто хочет, пока поездки в Италию, к сожалению, остаются за гранью возможностей, хотя бы начать изучение итальянского языка онлайн, достичь нужного уровня. И как только границы будут открыты и визы снова будут хорошо выдавать, сразу же приехать к нам на длительный курс. Занятия значит, у нас ведутся на итальянском языке с первого дня, это коммуникативный метод, он уже давно заявил себя как один из самых эффективных, преподаватели только носители языка, то есть я, несмотря на то, что хорошо знаю итальянский, я бы не смогла преподавать, <laughs> потому что я не итальянка, наши все преподаватели высоко квалифицированы, имеют опыт работы именно с иностранными учениками, взрослыми. Забыла сказать вначале, что наша школа рассчитана именно на взрослых учеников от 18 лет и, как мы говорим, до бесконечности. То есть у нас есть даже курсы для учеников элегантного возраста, как мы называем. Это тоже курс итальянского языка с культурными мероприятиями, что очень интересно и в таком плавном ритме, без гонки. То есть им можно быть очень комфортно и удобно проходить такое обучение. Еще одна сильная сторона нашей школы – это мероприятия свободного времени. Помимо основных уроков в школе, практически каждый день организуются какие-то мероприятия. Каждая школа разрабатывает свой календарь мероприятий свободного времени, которые вывешивают в секретариате. Это могут быть экскурсии, прогулки, загородные поездки, концерты, представления, то есть все, что угодно, Выходы на аперитивы, ужины, абсолютно, абсолютно что угодно. Вот, например, экскурсия с нашим гидом во Флоренции. Эти девочки гуляют по Милану. Аперитив в одном из, самом, так, из самых модных миланских клубов с панорамным видом. Это вход в нашу школу в Милане. прогулка по Иму. И одно из самых любимых мероприятий – совместный ужин с дегустацией великолепного итальянского вина, разумеется. Значит, итальянские университеты. Наша школа – это частная школа, то есть мы, конечно, не университет, но мы помогаем абитуриентам готовиться к поступлению. Это очень сильная сторона нашей учебной программы, потому что запросов действительно много. Как правило, эти курсы летние, они проводятся в июле и августе, всегда надо записываться заранее, потому что это очень востребованный курс. Значит, мы готовим к поступлению на самые разные факультеты. Что касается языка, уже далее есть программы как на английском, так и на итальянском языке. Если вы хотите поступать на итальянском языке, то обычный университет требует либо B1, либо B2. Но мы всегда рекомендуем связываться с университетом заранее и узнавать, какой именно уровень они требуют для поступления. Вот это один из самых популярных подготовительных курсов для тех, кто хочет изучать медицину в Италии на английском языке. Это IMAT-тест. Итальянские университеты в Баре, Милане, Павии, Риме и Неаполе предлагают университетское образование в области медицины и хирургии именно на английском языке. И чтобы поступить, надо сдать вот этот вот тест. Аймадт – международный медицинский вступительный тест. Школы, наши школы в Милане и Риме проводят подготовительный курс для сдачи вступительного теста IMAT. Такие курсы дают научную базу и учат логическому критическому мышлению, чтобы студенты смогли сдать тест и поступить на медицинские факультеты. Такой курс направлен на подготовку именно по разделам, которые составляют тест. Навыки логического рассуждения, специфические знания в области наук, которые именно представлены в рамках курса медицины и хирургии. Этот курс подготовки в нашей школе длится три недели. Он проводится летом. Запись, как я говорила, мы рекомендуем за месяц-два до начала, чтобы успеть. И уровень английского для записи на этот курс должен быть достаточно высоким, что соответствует уровню B2. Это единственный курс в нашей школе, который проводится на английском языке, все остальное на, на итальянском. Если вы хотите поступать на медицину на итальянском языке, у нас тоже есть такой курс подготовительный, он тоже проводится летом. В этом случае все то же самое, только нужен ваш уровень итальянского высокий, соответственно, не ниже начального уровня B2. То есть B1 должен быть закончен, и вы должны начать, начать уже хотя бы B2. Кроме того, мы готовим и к поступлению на другие факультеты, помимо медицины, инженерия, математика, статистика, биология, химия, экономик, экономия, психология, иностранные языки. Все те, которые в Италии являются факультетами с ограниченным количеством мест. В том числе наша школа проводит подготовительный курс для изучения архитектуры в Италии. Это тоже один из самых популярных нашем, из наших подготовительных курсов. Чтобы поступить на факультет архитектуры в итальянский университет, студенты должны сдать вступительный экзамен, итальянский язык и вступительный тест по специальности. В ходе наших курсов большое внимание уделяется знаниям итальянского языка, а также именно вот разделам тех наук, которые будут тестироваться в ходе вступительного экзамена. Помимо подготовительных курсов и общих курсов итальянского языка, школа организует курсы культуры, дегустации, курсы итальянской кухни, музыки. То есть все, У нас очень широкий ассортимент. Кроме того, мы даем возможность изучать лексику по специализации, например, если кого-то интересует деловой итальянский, итальянский в сфере банков, итальянский для оперы. То есть это все возможно совместить с базовым курсом итальянского языка. Школа помогает с подбором размещений. Если вам нужно, если можно самому проделать, можно обратиться к школе. Мы консультируем также, естественно, по визовым вопросам, хотя оформлением визы занимаются полностью студенты, но школа, естественно, предоставляет подтверждение записи на курс, на основании которого может быть запрошена учебная виза. Если нужно, мы организуем трансфер по прибытию. Ну, адми административная поддержка, конечно же, тоже входит. Это один из уроков дольче курс для Учеников элегантного возраста. У нас очень много, очень много групповых коммуникативных занятий, которые разбирают именно какие-то конкретные жизненные ситуации. Это еще один бонус этого учебного метода, потому что вы сразу выходите из школы и можете начать применять итальянский язык. Это не сухие грамматические какие-то выкладки, а именно разговоры в реальных жизненных ситуациях. Все материалы, разработанные школой, то есть наши учителя на базе своего многолетнего опыта работы составляют именно эксклюзивные учебные материалы, которые выдаются ученикам и входят в стоимость обучения. Спасибо за внимание. Хочется успеть ответить на вопросы. Кого что-то заинтересовало, можете писать или же записываться на консультацию в календаре. Спасибо, Сергей. Добрый Мария. день, Татьяна. Здравствуйте. Меня Мария. зовут Мария. И добрый день всем, кто присоединился к нам позже. У нас есть вопрос о стоимости двух недель обучения и возможных скидках. Есть какие-то или нет? Скажите, пожалуйста, Татьяна. Да, расскажу вам. Значит, если две недели имеется в виду, какой курс? В школе или онлайн? Расскажу и тот, и, то, и тот, и второй. Онлайн курс, если интенсивный, вот с ежедневными занятиями, будет стоить за каждую неделю 150 евро. То есть получается, если две недели, 300 евро. Если же мы говорим про курс на месте, то есть в Италии, 380 евро. Это мы говорим про ежедневные занятия по 4 урока в день. А, насчет скидок ну для участников этой... Этой конференции я обещаю, что будет скидочка 10%, так что если можете ссылаться на меня, говорить, что Татьяну, какая-то конференция, будет скидка. Сейчас у нас действующих акций нет, хотя у нас школа регулярно проводит акции, то есть если вы подпишитесь на нашу рассылку, вы регулярно проводите у нас к итальянской Пасхе, к Новому году, у нас круглый год что-то, они проводят какие-то скидки, поэтому всегда можно что-то получить бонусом. Спасибо, Татьяна. Еще вопрос о требованиях и условиях в период пандемии. Есть ли какие-то особые сейчас вот требования в классах и также в местах проживания для студентов? Да, вот к сожалению, это самый горячий вопрос болезненный, потому что Италия находится в числе тех стран, где самые строгие ограничения. У нас сейчас школы, все в Италии, не только наши, все пока закрыты для очных занятий. Все занятия ведутся онлайн, но с мая, вот мы надеемся, что это уже будет в середине мая, Наконец-то нам должны дать позволить открыть школы, то есть проводить занятия не только онлайн, но и офлайн. Посмотрим, какие будут требования к проживанию, потому что мы пока не знаем, потому что у нас... Не было такого никогда, то есть мы будем смотреть, как, де, как двигаться. Нам, конечно, очень важно, чтобы отменили карантин обязательно прибытие, потому что пока это безумие остается действовать. То есть ну, мы считаем, что это, конечно, наша школа делает все возможное, чтобы как-то повлиять с своей стороны, но на правительство повлиять, конечно, сложно. Пока остается действовать карантин, мы надеемся, что вот как-то с вакцинами, с Европасами какая-то будет информации, но в общем мы держим руку на пульсе событий. Пока ничего сказать точно не можем, можете связаться со мной в середине мая, когда уже будет точно информация об открытии, потому что пока мы в повешенном состоянии все, к сожалению. Спасибо большое, Татьяна. Пока вопросов у нас нету. Если поступит, будем к вам обращаться. И обращаю внимание всех слушателей на то, что Татьяна предложила особые скидки. Обращайтесь, напоминайте, что вы смотрели данную презентацию. Да. Спасибо вам, Татьяна, за вашу презентацию. хорошо.